привет ребята добро пожаловать на канал у меня за окном идет прям очень сильный дождь давно я такого дождя не видел и это наверное слезы инвесторов которые зашли в криптовалюту чего тут таить то также есть мои слезы большинство монет упали от 10 до 99 процентов от своей рыночной цены и в этом видео я вам покажу свои промежуточные результаты по монетам которые покупал буквально пару дней назад сразу хочу обратить внимание на стейблкоин usdt он у нас сегодня обвалился практически на на 6%, сейчас быстро восстанавливается, но сейчас такой рынок, то что не только монеты валятся по 30-70-90%, так у нас валятся еще и стейблкоины на 70%. Луна мало того, что вчера соскамилась на 99%, так она еще и сегодня соскамилась еще на дополнительное 99%. Получается вот такой вот своеобразный э, скам в квадрате. Я нашел вот такой вот интересный мем у нас Щата, сейчас луна отрастет Я сделаю вывод и мы расплатимся Ясно, вызываю полицию Да, на это сейчас без юмора смотреть Ну просто невозможно, чтобы монета, которая находится в топ-сто на CoinMarketCap по капитализации просто с, буквально за 2-3 дня соскамилось, но это полная жесть. Если вчера, когда я покупал UST, я еще верил в какое-то быстрое восстановление, да, те, кто покупал на дне, они уже заработали по 100-200%, видел, многие ребята писали в комментариях, то что вот, спасибо, заработал, но опять же, я повторюсь, это не финансовый совет. Ребят, я такой же человек, как и вы, я там не супер крутой эксперт. Я сейчас делаю, и на этих вот возможных событиях я могу заработать. Отрастет этот стейблкоин? Да хрен его уже знает, никто этого не знает. Они вроде как стараются это все стабилизировать, но будет это или нет, никто не может сказать. Нагоняют панику прям максимально. Мало того, что падают децентрализированные стейблы, USDN минус 20%, сейчас и появляется какое-то давление вроде как на USDD, и джастин Sun, разработчик сети трон он уже выделил 2 миллиарда долларов для предотвращения вала USDD. Он заботится об этом тоже стейблкойне, он появился относительно недавно, но вообще... Во всяком случае, даже если пойдет давление еще больше, я не знаю, но это максимально просто начинают запугивать людей. Биткоин в это время у нас спустился ниже 29 тысяч долларов, немного собрали стопы. Некоторых ребят ликвидировали даже по тем ценам, которых не было по сути. Почему ликвидировали? Да потому что USDT в моменте упал на 6%. процентов И получается то, что не было таких цен, но они все равно ловили ликвидации. По UST я больше ничего говорить не хочу, будет отросток, будет замечательно, если не будет, окей, я как бы просто потеряю там свои деньги. Почему я заходил вообще на 10 тысяч долларов в UST? Потому что я параллельно открывал позицию по Фитфай. Если в моменте она мне давала больше 280%, кто-то скажет, вот ты жадный, почему ты не зафиксировал. Ребята, у меня были определенные цели. Если бы за 6 часов я бы вывел вот эти все свои деньги, я бы, конечно, ничего не потерял. Но у нас рынок в целом шел в боковике. И если бы он дальше продолжал вот так вот хотя бы просто в боковики идти, у нас и так Фитфай давал рост против всего рынка. Там вот Если даже Степан немного падал, то Фитфай все равно рос. И я думал, если боковик будет... Окей, там можно немного пересидеть и в конечном итоге забрать там свои деньги по конечным целям. Но этих целей не было. Если недавно это было 30 тысяч долларов, то сейчас это примерно около, может, 5 тысяч долларов. Прямо сейчас у меня просадка составляет около 40, даже, возможно, 50%. В моменте это было 60%. Но вы должны понимать, я зашел сюда на 8 тысяч долларов. Опять же, я должен себя как-то диверсифицировать. Я посмотрел, появилась возможность по UST. Обычно такие вот штуки, уже на примере с USDN, э, с UST, вроде как отрастали. Поэтому было логичным набирать здесь вот так вот постепенно позицию, разгружать по 0.9, 0.925, 0,95 И по факту, даже если у меня там вообще нахрен соскамится скаминца со я бы смог здесь прикрыть убытки. Но если даже UST просто не отрастет, ну вы понимаете, это грубо говоря получается и там скаминно, и там скаминно. Хотя по факту, куда бы вы сейчас здесь не зашли, везде бы вы получили убыток, от 30 до 99% процентов, вот как и по той же самой луне, потому что я видел в комментариях некоторые ребята, они вот уже видят то, что FitFi упал и начинают строчить ну что там, ну типа знаете, такие подстебывают но они даже не понимают то, что если у нас рынок падает, то по факту и все падает, каким бы там ни был крутым проект блокчейн, я во всяком случае до сих пор еще верю в этот вот самый проект FitFi, да, они там что-то начинают разрабатывать, я вам ни в коем случае не призываю покупать, потому что сейчас, чтобы вы понимали там буквально через месяц-два начнутся разлоки. Это может быть вообще в данище, если у нас рынок продолжит вот такую вот тему. Если будет нестабильность даже в стейблкоинах, ну я тут даже не знаю, что говорить. Я сейчас показываю то, что есть на самом деле. Потому что без всяких вот таких вот красивых картин, без всяких красивых PLN. -ов. Да, вчера я еще торговал по луне. С одной сделки забрал вот 600 долларов. По авиа пытался брать пробой, там пробой не пошел. Потому что я вот сидел, наблюдал, думал, если биток уже идет ниже 29 тысяч долларов, я думал вся альта вообще нахрен летит но нет такого не было по луне я также сделку еще публиковал в своем дневнике трейдера и в моменте эта монета даже мне давала около 40 процентов прибыли здесь по стоплосу было около трех с половиной процентов удалось вытянуть больше 11 чистых процентов и заработать 600 долларов хотя буквально немного подождать можно было и две штуки забрать но опять же будешь лететь за всем рынком ты тут точно и успеешь поэтому лучше забирать то что рынок дает вот сегодня я даже кстати пытался шортить луну, и вообще луну уже даже убрали с фьючерсов на бинате, не полностью, но на Coin М, и также немного урезали лимиты, на бабите также луну уже с фьючерсов убрали, на кукоине, поэтому происходит уже какая-то прям тотальнейшая жесть, я даже пытался шортить луну на мексе, но на мексе, чтобы вы понимали, нельзя вообще шортить луну, просто выставляешь ордер, он автоматически отменяется, и можно только лонговать, закинул 100 долларов, состав сделал 600, забрал 500, ну и соточку потом обратно слил. Получается вот такая вот ситуация. Поэтому, ребят, куда бы вы сейчас не зашли, не переживайте, сейчас все сидят в огромных убытках. Если вы были не готовы терять те свои деньги, но, ну, к сожалению, вы неправильно, значит, распределяете свой риск менеджмент. Потому что даже когда я захожу, допустим, в тот же UST, я четко понимаю, что я могу потерять, что я могу заработать. Я понимаю, на какие я иду риски. И плюс у меня всегда по жизни есть такая вот пословица, кто не рискует, тот как бы не пьет шампанского. Кто-то рискует и добивается успеха, а кто-то Просто в этой жизни зритель Поэтому я возможно захожу в тот же самый UST, хотя опять же повторюсь Хрен его знает что с ним будет Потому что луна скамится, восстановит Не восстановит, вроде как и разработчики Толковые, но пока толком Ничего к сожалению сделать не могут По Пофитфай тоже буду ждать, хрен с ним Уже сижу, сижу до Тало, пан Или пропан, показываем все Как есть на самом деле и знаете, когда говорят покупай, когда на улицах течет кровь, и даже если она не твоя, вроде как можно было относительно луны это сказать, но не тут-то было. Да, в моменте она там давала и тысячу процентов некоторым ребятам, которые заходили вот здесь вот на самом дне, но вы должны понимать, можно зарабатывать и тысячу, и две, и пять тысяч процентов, но в моменте можно потерять всего лишь сто и вы потеряете все свои деньги. Кто-то покупал еще жадно по одному доллару. Сегодня я в чатах видел, сидят уже э, челы, которые проснулись. Вот, блин, купил вчера на 100, сегодня проснулся 8 долларов на балансе. Ну, сожалею, сочувствую. Что я могу сказать? Но ну, такая вот реальность и вся сущность э, крипторынка. Вот такие вот, ребята, у нас новости по рынку. Луна минус 100%. Супер перспективный крутой проект. Соскамился, грубо говоря. Я не знаю даже, как на это все смотреть без юмора, без каких-либо шуток. но ну, потому что такой жести я не видел. Да никто, наверное, из вас э, не видел. Куда бы ты ни зашел, везде бы забрали твои деньги. Некоторые монеты из этого всего падения потом по-любому отрастут. Это тоже надо понимать. И выбирайте сами проекты. Не верьте там кому-то. Даже вы мне не верьте. Потому что вот видите, вроде как все окей, да. Но кто его знает. Ну, если он сейчас соскамится, даже этот стейбл. Ну и все, останутся просто фантики. Вы всегда должны думать своей головой. Никто за вас, я вот это тысячу раз повторюсь, вам деньги в карман не положат. А то тоже пишут, дай группу с качественным сигналом. Ну, вы в своем уме, кто за вас вам будет давать какие-то сигналы, чтобы вы там заработали? Ну, полный бред. Буду дальше сидеть в этих инструментах, буду публиковать всю актуальную информацию в телеграм канале. Тут у нас э, все самое полезное, все самое интересное и все актуальное выходит прям очень быстро. Всем большое спасибо за просмотр, вам, ребята, терпение, я не знаю, может, поеду в деревню, немного отдохну, потому что на это все смотреть, я не знаю, какая надо голова, какое надо терпение. Всем большое спасибо за просмотр, оставляйте свое мнение в комментариях, обязательно поставьте лайк этому видео, всем удачи, всем профита, всем счастья, мира, всем пока.